Мантры, это Шанкара Тантра, по этой книжке я для вас начитаю там 6 или 7 мантр, которые в дальнейшем вы сможете слушать.